Называется «Краткий курс новейшей истории Афганистана». Где у нас Виктор Александрович? Если что, меня поправите, что я неправильно написал. Песня была написана в два захода. Одна еще при жизни Брежнева, которая, да, упоминается тот, кто нынче выше всех. Вторую часть я дописал уже после смерти Брежнева, чтобы было понятно. Безусловно, дали маху мы десяток лет назад Называя Захершаха и высочество, и брат Моему зовут плотину, мы даем ему угля, да. Любили мы скотину Захершаха короля До зубов вооружили, утопи его хорон А вообще неплохо жили с этим самым Захером И целуя с господами тот, кто нынче выше всех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 Сразу помощь предложили и деньгами, и трудом, Как с товарищем зажили, с этим самым дудом, Только снова дали махну. Все революционер оказался братом Шаха и агентом ФБР. Был он подлым и двуличным, а его же, как на горе, целовал утро полично. Тот, кто нынче выше всех.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 Вера Нурвал или Майна, тот, кто нынче выше всех. Но кроме СССРа был у Нура друг один. Мы приветствуем премьера по фамилии Амин. Задушил подлец подушкой своего лучшего дружка И зарыл тарачу тушку средь афганского песка. Мы, конечно, телеграмму: мол, Амин, хафизула,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 Правда, он буржуй порчинись порчемистый, пустобрег, Но ведь рукоположённый тем, кто нынче выше всех. Под надежную охраной посадили во дворце, Где сидел он вечно пьяный с важной дубой на лице. Окрестили его Колей по фамилии Бобров, Войск прислали, чтобы волю наломал в Афгане дров. Но другой, кто был всех выше в нашей в собственной стране, Весь, как говорится, вышел и в Кремлевской лег к стене. Мы порадовались виду, но задумались слегка, Может быть, без Леонида здесь не нужно бабрака. Долго думали, однако, во все стороны поля. За боброва, за бабрака, за колюху кормаля, Да к тому же пересвенка началась в родной земле.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 Правда, в университете он учился на врача, И людей на белом свете часто резал сгоряча. Возглавляя орган ХАДа, это их комитет, Кого надо и не надо, всех отправил на тот свет. В остальном нормальный малый, мы с ним многое смогли, Да в Кремле пятно восстало.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 не дадим отныне маху, только грустно, черт возьми, Что какого-нибудь шаха нет между нашими людьми.